Итак, всех приветствую. Жду от вас обратной реакции. Видно ли меня, слышно ли меня. Сейчас я веду трансляцию сразу на несколько площадок, поэтому огромная просьба к тем, кто сейчас находится в вебинарной комнате, поставить плюсик, поставить восклицательный знак, если меня видно, если меня слышно, если все в порядке у нас в трансляции. Меня зовут Наташа, спасибо. Меня зовут Ольга Ашпина, я являюсь специалистом по продвижению консультантов, помогающих профессий, психологов, коучей, тренеров, консультантов. И сегодняшний небольшой эфир, небольшой вебинар я готова посвятить тематике. За что готов платить деньги клиент, психологу, коучу, консультанту? Такая важная тематика, она поднимается не первый раз уже среди наших участников, среди учеников студии частной практики. Сегодня я решила выдать часть контента, который который ранее относился к такой закрытой информации. Надеюсь, что для вас будет этот эфир полезен и ценный. Если это будет так, поставите лайк мне или сделайте перепост на свою страничку. Итак, как вообще возникла тема такая и почему она актуальна? Прежде всего, она актуальна для тех, у кого на сегодняшний день есть уже бесплатные клиенты, но пока эти клиенты работают, вернее, вы с ними работаете за отзывы, за донейшн, может быть, взаимозачетом каким-то, особенно это вот актуально у специалистов, у специалистов помогающих профессий, то есть я тебе одну сессию проведу, ты мне другую сессию проведешь, друг друга отставим отзыв и так далее. Напишите, пожалуйста, есть ли среди вас такие, такие вот специалисты, которые вот, вот в таком формате пока проводят, проводит свои сессии, напишите, пожалуйста, так, я вижу, что у меня немножечко тут трансляция могла прерваться, но навряд ли, если есть такие, напишите цифру 1, если сейчас на эфире присутствуют те, кто в целом уже работал платно с клиентами, то есть уже хотя бы первые денежки получал за свои консультации, за свои сессии, напишите цифру 2 и напишите те, у кого вот это действительно ну, редкие такие моменты, когда клиент, действительно говорит о том, что, слушай, ты так хорошо со мной поработал, можно я заплачу тебе деньги, напишите цифру 3. Но вот эта ситуация, она действительно для вас затянулась, то есть вы понимаете, что отзывы есть, клиенты есть, вы реально работаете на этих консультациях, но вот почему-то никак не можете перейти к такому платному, платному сопровождению. Да, вот я вижу, что Марина пишет и двоечка, и троечка. То есть в целом есть платники, но почему-то это не настолько сейчас работаю долго. Да, долго работаю, но пока еще монетизации как, такой, как таковой не получаю. Кто согласен с тем, что деньги за нашу работу это определенная форма возврата энергии за наш труд? То есть когда мы работаем... Без какого-то э, финансового вознаграждения, то мы, конечно, все равно выполняем свое предназначение, мы все равно испытываем удовольствие и удовлетворение от результатов своего труда. Но когда мы работаем еще и за деньги, то эта энергия, она ну, значительно, да, значительно э, больше по качеству. Другая энергия и уверенность, конечно, в собственных силах в том, что мы не зря выбрали этот путь консультирования именно денежная составляющая дает вот это вот чувство уверенности и свои чувства финансовой безопасности. Кто, кто с этим согласен, поставьте, пожалуйста, лайк или поставьте какое-то другое, напишите слово солнце для тех, кто сейчас находится у меня в вебинарной комнате. Итак, я очень рада, что сейчас без денег перегорание мгновенное, вот пишет Анюта, тоже соглашусь, что когда затягивается период работа за бартер, уже как бы и родственники начинают обращать внимание, чем ты занимаешься, что у тебя нет там дома, да, ты находишься на консультациях, на сессиях, а где деньги, Вася, где деньги, поэтому как бы мы с вами не говорили о том, что помогаторство, оно должно быть каким-то абсолютно таким гуманистическим, абсолютно бескорыстным, вы извините, но мы вот сейчас уже подходим к теме сегодняшнего вебинара, мы должны четко понимать, мы должны четко понимать психологию нашего клиента, что клиент годами, десятилетиями, да, чью-то экспертность за то, что у этого человека есть те знания, те навыки, которые помогают, что сделать, вот что помогает ваша услуга, здесь надо очень важно понимать, что когда мы, позиционируем услугу психолога или коуча, мы должны вот прям себя сознательно а, встроить в эти же рамки, что я являюсь носителем определенной услуги. И здесь очень важно дать клиенту понимание, а какой результат от этой услуги конечный он получит. У кого есть такие клиенты, которых вы за уши тянете, тянете на свою трансформационную игру или на свою коуч-сессию, или там на какой то девишник-тусовку, да, вот именно трансформационный. Клиент ни в какую не хочет идти, но после того, как он хотя бы одну сессию с вами ну, посетил или пришел на трансформационную игру или на какой-то вебинар, все, у него прям глаза горят, и он чуть ли не говорит, а почему ты меня раньше сюда не затащил? Да? А у кого такие клиенты есть, с которыми вы понимаете, что ему услуга моя нужна, что я действительно могу ему помочь, но вот этот нюанс, как же мне его пригласить-то на мою консультацию там, или в мое пространство, вот этот момент, он вас сдерживает. И вы очень долго, это, знаете, как в сетевой маркетинг, Вот как обычно, зовут-зовут, да? зовут-зовут, в результате позвали, у всех вот эти глаза, что меня раньше не позвал. Вот здесь такой же нюанс вот с услугами психологов. То есть мы на самом деле, психологи, коучи, консультанты, Почему испытываем эту сложность? Да потому что мы не знаем, как нам заранее клиенту продать то, что он еще не видел. То есть вот, ну, когда мы продаем, например, бытовую технику, да, мы можем зайти в магазин, мы можем открыть там эту микроволновку, посмотреть, там, или посудомоечную машинку, так барабан расположен, вот так, да. Или, например, мы можем, если это услуги мойщиков окон, мы можем сравнить, там, спросить чей-то отзыв, самому приехать, посмотреть, насколько чисто там или насколько качественно это все делается. Там, да, или, например, мойка ковров. То есть мы можем что-то материальное потрогать, ощутить и, соответственно, свои выводы сделать. Мы можем купить уже внутренне, купить эту услугу до того момента, как мы ее получили. Кто понимает этот принципиальный момент, что мы... Мы покупаем услугу до того, как мы ее получили, мы ее еще не ощущаем, и поэтому у каждого клиента очень высокая степень риска. А правда эта услуга, вот она зайдет, а правда мне поможет психолог, то есть у клиента очень много сомнений, и когда мы сами сомневаемся в качестве своей услуги или в результате от своей услуги, клиент это тоже считывает, причем вот мгновенно. Мы периодически проводим вебинары с метафорическими картами, где даем технику нашим же психологам, и один из вопросов, что вы подсознательно транслируете клиенту, и то сам психолог, он не вполне уверен и не вполне может гарантировать результат от своей услуги. А что, по сути, является результатом услуги психолога или коуча? Смотрите, если, например, мы рассматриваем услугу юриста, это выигранное дело в суде, да? Это, если это услуга клининговой компании, это чистый дом, да, в наших, Мы можем отследить на себе, в том числе, например, на своих детях, да, вот услуги логопедов, детских психологов, особенно те, кто работает с ребятишками по таким темам, как, ну, работа с инурезами, например, да, вот, понятно, ребенок раньше была такая проблема, поработал несколько сессий с психологом, энурез, перестал мучить ребенка, заикание, да, то есть такие явные прям, что делать, если трансформации происходит неявно, их нельзя вот как-то прям проверить и утвердительно говорить, что да, действительно это будет. Я хочу, чтобы вы сейчас взяли себе прям под карандаш очень важный тезис, очень важный тезис, что клиент, клиент у психологов и коучей, он платит за результат, который отражается не в килограммах, не в, там, не в сантиметрах, если это услуга похудения, не в количестве денег, которые начинает больше зарабатывать. Вот Его результаты измеряются новыми действиями, новыми событиями, которые приходят в его жизнь, новыми шагами по отношению к чему новыми достижениями, постановкой новых целей. А, то есть результат у клиентов-психологов является какие-то какие действия. И вот когда вы пишете о том, что я вас зову на то, чтобы вы ос осознали свою жизнь, стали осознанными, многие очень часто совершают такое, потому что осознанность – это запланированный эффект. Вот что такое осознанность? Вы фактически клиента во время сессии подводите к определенным выводам, к определенным открытиям, да, то есть клиент вдруг становится в какой-то тематике осознанным, да, начинает смотреть на свою жизнь со стороны, видит какие-то причинно-следственные связи, но сама по себе осознанность, она не является результатом работы психолога. На самом деле клиент начинает понимать, что действительно получил результат, тот момент, когда благодаря этому эффекту осознанности он начинает совершать новые действия. Он начинает совершать те действия, которые не совершал до встречи с вами. Он вдруг подает резюме в новую компанию, уходит с ненавесной работы. Он вдруг идет и делает полный апгрейд своего гардероба, там меняет прическу и заходит там на сайт знакомства, знакомится с новым мужчиной и позволяет себе пойти на первое свидание. Этот клиент вдруг начинает постигать какие-то новые виды деятельности, он начинает чем-то интересоваться, он начинает уделять время себе, самой любимой, да? позволяет заниматься творчеством. Этот клиент вдруг начинает смотреть на своего мужа не как на Бога, да? а понимает, что ее ресурсное состояние оно значит гораздо больше позволяет себе оставить детей на мужа и уйти в парикмахерскую или, или, или там в спа-салон. Понимаете, вот на самом деле результатом э, э, вот этих клиентов являются новые действия, новые события, которые происходят в жизни. И поэтому я обращаюсь к тем, вот как Марина, да, Наталья, которая давно уже консультирует. А, дело в том, что... Вы можете озвучивать результат своего труда на примере других клиентов, но не говорить, что мой клиент стал таким осознанным, она вдруг стала смотреть на себя со стороны. Вы должны обязательно собирать копилку результатов своих клиентов, в чем проявилась вот этот эффект после работы с вами. Причем нужно четко понимать, что этот эффект он происходит не всегда сразу после сессии. Кто со мной согласен, что работа психолога или коуча, она очень часто имеет отложенный эффект во времени, да? особенно если вы работаете с подсознанием человека. Это очень важно, потому что подсознательные процессы запускаются не немгновенно. Да? Бывает, несколько ночей проходит, пока клиент приходит к определенному выводу. Кто с этим согласен, напишите, пожалуйста, слово «да». Так вот, вернемся к тому, как же нам все-таки озвучить потенциальные результаты для клиента так, чтобы они для него были понятными. Я сейчас хочу вам перечислить несколько ошибок, которые совершают консультанты, когда именно описывают потенциальные результаты от своей услуги. Кто хочет узнать об этих ошибках, ошибках пожалуйста, напишите слово «ошибка». Кому вообще сейчас ценно то, что я для вас транслирую? Для кого эта информация новая, важная, интересная, актуальная, своевременная? Напишите слово «польза». Напишите слово «польза», для кого сейчас вот эта информация является важной. Итак, какие ошибки в написании результатов совершают психологи? Первая, конечно, ошибка базируется на незнании вашей целевой аудитории. Это когда вы потенциальные результаты от своей услуги – Затачиваете не на того клиента. Вот, как говорится, не попадаете в ЦА. А, например, например, у меня как-то, ну, у меня есть такая услуга, когда я провожу аудит продающих вебинаров. А, и что важно, пришла ко мне моя давнишняя знакомая с очень большим опытом работы в коучинге, и у меня стопроцентная вот к ней стопроцентное доверие к к ней лично как специалисту, к ее продукту. И она на этом вебинаре продавала, продавала свой курс, вот просто, просто с иголочки прописанный, с иголочки там весь облизанный, понимаете, курс по тайм-менеджменту. То есть вообще зачем человеку тайм-менеджмент? И вот во время, во время этого вебинара, она, конечно, показывала преимущество тайм-менеджмента в жизни, да, вообще зачем человеку тайм-менеджмент, да, и постоянно обращалась к целевой аудитории, да, например, она говорила, что вот для мамы в декрете тайм-менеджмент помогает там распределять свою нагрузку, быть в ресурсе, он позволяет находить время для самой себя, при этом не чувствовать себя плохой матерью, там, уделять и мужчине время и так далее, да, то есть тайм-менеджмент в целом как организация времени, эффективное время и так далее, потом она обращается, например, для деловых, для бизнесменов, тайм-менеджмент позволяет, там, например, да, сократить время на какую-то рутинную работу, быть всегда в, в авторитете у своих сотрудников, потому что, потому что и потому что, там, да, организовать бизнес-процесс, сделать его более эффективным, там, выделить несколько часов времени на личные какие-то дела, там, на фитнес, и она постоянно во время вебинара обращалась к разной целевой аудитории. И э, когда, когда эти разные группы целевой аудитории слышат от одного спикера об этом уникальном продукте, но они понимают, что он вроде как и для них, а вроде как уже и не для них. То есть не было такого ощущения, что вот это все для меня, вот этот продукт, он сто процентов для меня я и тогда посоветовала, постарайся даже как-то переназвать этот продукт конкретно под одну целевую аудиторию. Вот ты делаешь, например, акцент, у тебя, вот я услышала, пять разных целевых аудиторий, к которым ты обращалась во время вебинара. Сделай короткометражные эфиры, на котором для одной целевой аудитории конкретно рассказывай о преимуществах своего продукта. Вот для мамы декрети так и назови, тайм-менеджмент для мамочек и все, и полный эфир, пускай он будет короче, пускай он будет меньше, но конкретно затачиваем на эту целевую аудиторию, потому что клиент не покупает с одного импульса интереса. Вы не забывайте, что сейчас огромное количество конкурирующих тем, конкурирующих специалистов, и в бесплатном доступе в целом этой информации просто очень много. Поэтому если мы размываемся в, в, в обращении к целевой аудитории, да, нет вот этого четкого позиционирования, мы тем самым, Сами себя отдаляем от клиента, сами раздергиваемся. Кто этот момент сейчас уловил, напишите слово ЦА, то есть целевая аудитория, что должна быть конкретика, должно быть четкое позиционирование. То же самое, когда вы свои социальные сети позиционируете, нужно опираться на одну целевую аудиторию. Даже если ваш продукт универсальный, запомните, пожалуйста, люди, которые не относятся к вашей целевой аудитории, они все равно к вам придут. Вот они все равно, вы знаете, как из серии ⁇ Лес рубят, щепки летят ⁇ да? То есть есть определенное такое основной, основной эталонный клиент, который приходит. А есть, ну, такой, знаете, немножко неформат. Неформат всегда будет приходить, ничего страшного. Но если мы затачиваем социальные сети все-таки под одного целевого клиента, то у вас должна присутствовать некоторая однородность в тематиках, в запросах и так далее. Хочется объять необъятное, Анюта пишет. Анют, это маркетинговая ошибка. Я вам говорю, что вы можете расширять свое позиционирование уже внутри, когда клиент попал в вашу зону влияния, в вашу орбиту воздействия, там, вашу сферу притяжения, когда он начал вам доверять. вот, Когда он начал вам доверять как эксперта в одной тематике, вы потом можете ему другую, другой продукт уже предлагать. Мы об этом тоже говорим в студии частной практики. И для тех, кому хочется, для тех, кому действительно хочется прийти и проработать вот эти вот важные тематики, важные составляющие своего позиционирования, приходите к нам на тестовую неделю в студии частной практики. Мы там за полторы недели вот эти все вопросы с вами утрясем под руководством двух продюсеров. Двигаемся дальше, коллеги, двигаемся дальше. Какие еще бывают ошибки в написании результата? То есть первое, я вам говорила, что результат не заточен, конкретно на вашу целевую аудиторию, и клиент раздергивается, он этого не любит. Давайте мы будем исходить из такой позиции, что клиент эгоистичен. Вот я всегда говорю, клиент эгоистичен, он хочет всегда слышать про себя, о себе, чем мне конкретно полезно. Это неплохое качество, это просто супер качество у клиента, потому что понимая это, что клиент эгоистичен, мы можем делать на это ставку и, соответственно, постоянно говорить для него – Постоянно подчеркивать, что я эксперт для вас. Если бы клиент был не эгоистичен, а мы тоже все клиенты, и мы тоже эгоистичны в своей, в своей тематике, да, в своих интересах, то нам было бы намного тяжелее на самом деле через социальные сети приглашать к себе клиентов. Просто вы вот сейчас можете мне поверить. Следующая ошибка, которую совершают при описании результатов, это специфические термины. То есть вот такой вот психологический термин птичий язык для клиента, да? ну, э, об этом уже сто раз говорено, переговорено, а, смысл в том, что если вы клиента зовете, вы не зовете, пожалуйста, его, не зовите, пожалуйста, его на какие-то там э, сумасшедшие, там, аббревиатуры, или, там, приходи, там, ко мне на сессию по это хилингу там, или, там, я с тобой проведу сессию по access бару для клиента это вообще, это просто страх, да, а что там будет со мной делать? Это то же самое, если вы будете говорить каждому, что приходи, я тебя введу в гипноз, и мы с тобой поработаем. Кстати, кто знает, что клиенты как огня боятся гипноза? Напишите, пожалуйста, слово гипноз, кто согласен с тем, что клиенты боятся гипноза. Они вообще боятся, что психологи залезут к ним в голову, что они... Там им расковыряют что-то, разбередят и вообще потом подсадят на какие-то виды там психотропных веществ. То есть это вот самые такие далекие, самые непосвященные вообще в методологию да психолог, психо, психо, психологов и колокки. Это вот прям совсем такие ну вот железобетонные клиент, но страх такой есть, что со мной там что-то расковыряет мне мозги, а потом что мне с этим делать, как мне с этим жить? Это, кстати, вопрос тоже клиентам коуча, коучей, что они после коучей возвращаются в обычную жизнь или после каких-то трансформационных там сессий или там тренингов личностного роста, у них вот такие огромные сияющие глаза, все, все окружающие понимают, что с ними происходит что-то не то, и какая реакция потом у тех окружающих, если мы их будем куда-то там звать. Да вы что, это какая-то секта, да? там моя подруга пришла и месяц вот с такими одуревшими глазами ходит. Это, это истории реальных клиентов, я сейчас не грамма сейчас не выдумываю. То есть это то вообще те страхи, те боюськи, те внутренние скрытые возражения, которые не дают вашим клиентам действительно к вам дойти. Если вы сверху их еще нахлобучиваете вот этими специфическими терминами, там транзактным анализом там и прочее, прочее, это сравнимо с тем, что женщина приходит к пластическому хирургу, и она хочет, уберите мне, пожалуйста, вот здесь вот эти вот, ну, там гусиные лапки, мешочки под глазами, вот тут мне можно шейку подтянуть, а если пластический хирург будет говорить, какие там препараты вколят, как будет называться там вещество, там прочее, прочее, как он там разрежет, как он там от отмен... Мы с ужасом от него бежим, да? мы скажем, ой, нет, я с гусиными лапками пока поживу. Поэтому поберегите нервы клиентов, оставьте свои специфические термины для самоих себя, для общения с коллегами, но никак не с, не с клиентами, не с обычными клиентами. Хорошо? Переходим к следующему результату. Кто с этим согласен, напишите слово «термин», что «да». Термины хорошо, хорошо между коллегами похвастаться какими-то новыми методиками, которые я прошла, изучила, освоила, да, но для клиентов нужно говорить попроще, нужно понимать, что, если, например, ну, давайте прям совсем простецкий пример скажу, несколько лет назад мы приехали с моря, и у меня средний мой ребенок, сын, подхватил шипицу на пальцы, и уже я, когда заказывала какую-то услугу, я искала, кто может удалить шипицу с пальца у ребенка. И вот, значит, набираю там шипица, да, вылазит там азот, при прижигание азотом и прочее, прочее. Ну, и я захожу на страничку к этому косметологу. У нее написано, удаляю шипицы, бородавки, там, бродинки, папилломы Все, мне для этого достаточно. Но мне, когда, когда я этот запрос делала, само собой Яндекс потом стал подбрасывать другие уже подобные конкурирующие, конкурирующих специалистов. И вот я захожу, я вижу, что ту же самую проблему, которую я искала простым обыденным языком, да, да, как удалить там шипицу, где удалить, мне предлагают, например, какая-то клиника. А удаление несовершенство на коже, да я так даже не, не да я даже так не думаю, что это несовершенство кожи, там ли коррекция несовершенством, да? у меня это в простонародье называется бородавка, да у детей называется ну рез там, заикание там э, фобии не все понимают, что такое фобия, не все так не все понимают, что такое панические атаки, поэтому вы возвращайтесь вот как это проявляется у клиентов в жизни, тогда они будут понимать, что вы их понимаете, да что, например, я там захожу в лифт, у меня голова кружится, захожу там, например, в аудиторию, я понимаю, у меня там сердце начинает там или еще что-то. То есть когда мы описываем симптомы для клиентов понятным языком через наши социальные сети, мы понимаем, что нас понимают, да? и клиенты тоже понимают, что вы их понимаете, это очень важно. А есть еще одна ошибка, когда мы, рассказывая о каких-то результатах потенциальных клиентам, мы слишком долго это описываем. Вот, например, долго чью-то историю описываем. Здесь нужно, конечно, исходить из позиции, что время – деньги, поэтому лучше всего работает, когда вы даете какой-то отзыв на вашу работу в социальных сетях. И прям к этому отзыву, к фотографии этого отзыва, неважно, там, зачеркнуто у вас имя заштриховано или это открытый отзыв, вы пишете еще какое-то свое резюме, резюме, как специалиста. Я, кстати говоря, завтра вот или послезавтра обязательно выдам тоже короткие отзывы по поводу тестовой недели студии частной практики, на которую я вас приглашаю. Для тех, кто сейчас вот в вебинарной комнате находится, кнопка сразу под моим видео. Для тех, кто смотрит меня в эфире в других социальных сетях, если вы посмотрите на мои, в моей ленте, то предыдущие. Сообщение с анонсом сегодняшнего эфира содержит в том числе ссылку на тестовую неделю в студии, где мы конкретно прорабатываем ваше позиционирование, определяем вашу целевую аудиторию, определяем контент-план, определяем... Конкурентов вашей тематики, то есть мы работаем на то, чтобы вы спокойно написали свое пакетное предложение, то есть вот такой огромный пласт работы мы проводим, я считаю, за абсолютно доступные и даже очень-очень небольшие деньги. Одна моя консультация, я напоминаю, по одной тематике стоит 5000 рублей в час. Вы работаете полторы недели в нашем пространстве, получаете обратную связь, участвуете по понедельникам в живых встречах в скайпах, то есть спокойно прорабатываете эти важные фундаментальные направления. Поэтому добро пожаловать, если у кого-то остались еще вопросы, другие, можете записаться ко мне на безоплатную консультацию, она будет около 15 минут, я для этого прошу всегда высадить свои странички в социальных сетях, я провожу обычно аудит, очень такой экспресс-анализ. Поэтому, если хотите, можете воспользоваться или бесплатным приглашением, или успевайте до конца месяца записаться в тестовую неделю частной практики. Поэтому вернусь к отзывам. Берете отзыв да, своего реального клиента, короткое свое резюме пишите и приглашаете на подобную же тематику своего потенциального клиента. Все, клиенту этого будет достаточно, не надо там слишком долго что-то расписывать и так далее. Кто написал, кто понял, как можно быстро продать потенциальный результат через отзыв, напишите слово отзыв, напишите слово отзыв, как это можно вообще вкрутить в свой продающий контент, то есть берете отзыв клиента, берете прям принт-скрин, как фотографии, подтягиваете его в любую социальную сеть, пишите короткий пост с описанием этой ситуации, и в конце этого текста своего пишите приглашение, как вам можно записаться на консультацию, вот конкретно по такой же тематике, чтобы клиент, у клиента пазл сложился, ага, у нее уже был такой клиент, она ему уже помогла, она меня приглашает на консультацию, и у меня такая же проблема есть, иду, все, пазл сложился, хорошо, напишите отзыв, кто... вижу, все, вижу отзыв, благодарю вас за своевременно обратную связь. Ну и есть еще, конечно, такая вот еще специфическая ошибка, когда мы, когда мы результаты своей услуги затачиваем на один из типов клиентов. Какие типы клиентов бывают? Вы, психологи, знаете, что есть огромное количество градаций, методологии вообще, как клиенты, по психотипам, там, я не знаю, почему они там только не различаются, да, и. Там и богини, и там и такой тип, и, и визуал, там и аудиал, ну, очень много. У меня, как у маркетолога, у меня как у, как у маркетолога а, есть два типа клиентов: клиенты ищущие, и клиенты избегающие. Соответственно, ищущие клиенты, которые а, у них в целом сейчас в жизни, ну, в целом неплохо, то есть они не в точке «Ж» находятся, но они хотели бы лучше. Вот они такие по своему складу характера. Они постоянно вот ищут возможности, они постоянно ищут новые решения. Они изобретательны, они максимально активны, они вовлечены, они инициативны. И есть клиенты, которые сбегающие, которые, которым не нравится что-то, и они фокусируются на том, что их не устраивает, что они бы хотели от чего бы уйти, от чего бы убежать. Это абсолютно две одинаковые категории с точки зрения хорошести или нехорошести. То есть эти обе категории, они абсолютно хорошие для психолога или для коуча. Просто нужно понимать, мы свою услугу на кого затачиваем. Если мы, например, являемся специалистом и работаем с финансами, то если это тип, если это тип ищущий, то мы что будем говорить – Помогу преодолеть финансовый потолок, да? благодаря моей работе вы там найдете себе дополнительный источник заработка, который вас будет вдохновлять, несколько раз увеличите там существующую зарплату, да, начнете инвестировать, да, вот какие-то такие, я вас научу инвестировать так, чтобы это не отражалось негативно на вашем существующем бюджете, на вашем уровне комфорта. Это для ищущих, да? тот же самый специалист, может написать, зовя себе, помогу избавиться от кредитов, помогу вылезти из долговой ямы, замучили постоянные там, я не знаю, нехватка денег, да? то есть мы все, мы психологически обращаемся к другому типу клиентов, к другому типу клиентов, понимаете? А услуга-то у нас одна, а тема-то у нас одна, но когда мы не принимаем во внимание эти важные аспекты, мы возвращаемся к первой ошибке. Помните, когда я говорил не попадание в ЦА? Или, например, если мы говорим о том, что мы помогаем работать с психосоматикой, для одних психосоматика это то, что для одних психосоматика это то, что помогает мне свое здоровье улучшить. А для других психосоматика – это то, что поможет мне, например, избежать уже существующего заболевания. Понимаете? То есть вот это разные, разные понимания в работе с, с ищущими или избегающими типов клиентов. Очень сложно прикрепить отзыв. Настолько лично пишут, как это преодолеть, не знаю. Анюта, ты просто берешь у своего клиента разрешение разместить его отзыв, или ну, просто затираешь его имя и все. То есть его имя и этот отзыв становится анонимным. У меня есть такие отзывы, которые анонимные, но большинство отзывов, если вот вы посмотрите под моим презентационным постом, во ВКонтакте, например, это абсолютно открытые отзывы, куда вы можете прямо написать этим людям, спросить, это вы правда были у Ашпина на консультации, правда она ее проводила бесплатно, а что правда вы за 15-20 минут вы смогли к таким прекрасным результатам прийти. Ну а для того, чтобы не терять время на... Вы спрашиваете других людей, смело записывайте сейчас по ссылке, которая размещена прямо под моим видео, или записывайтесь ко мне на консультацию, или рада буду видеть вас на тестовой неделе студии частной практики, где мы с вами сможем преодолеть первые сложные шаги в вашем позиционировании. Ну что, дорогие мои, я вам сейчас озвучила некоторые ошибки в написании результатов. Могла бы еще сказать о том, что есть такая ошибка, когда мы транслируем результат, который реально оторван от жизни потенциального клиента. Ну, то есть улетаем вот в свои там осознанности, в свои кармические задачи, в предназначение, а у клиента реально надо просто вот определиться с выбором дальнейшей профессии. Да? Или нет какого-то ключевого результата, это особенно актуально для тех, у кого широкое позиционирование, вы скачите как белки, знаете, прыгаете туда-сюда и не можете для клиента сформулировать тот, тот результат, который конкретно для него, вот он прям будет «вау, хочу такой результат». Это все, это все болячки неправильного позиционирования, широкого позиционирования, не вашего истинного позиционирования, которое базируется на ваших профессиональных компетенциях, которые на сегодняшний день максимально видимы, максимально значимы для вашего клиента. Итак, я готова заканчивать сегодняшний эфир. Кому вообще нравится такой формат быстрых вебинаров – концентрированной такой информации, напишите слово вебинар или напишите слово эфир. А насколько вам вообще хочется, чтобы я продолжала такие тематики, если да, поставьте лайк этому видео. Если для вас была цена та информация, напишите короткий отзыв. А приглашаю вас еще раз на свою безоплатную 15-минутную консультацию по аудиту страничек ваших социальных сетей. Записаться на нее вы можете... Прямо под моим видео есть кнопка записи на консультацию для тех, кто сейчас смотрит в вебинарной комнате. Для тех, кто в социальных сетях смотрит эфир, вы можете зайти просто на мою страничку во ВКонтакте и предыдущий анонсирующий пост содержит вот эту ссылку. А также записывайтесь на тестовую неделю в студии частной практики. Буду рада видеть вас уже там, плотно поработать, помозгоштурмить. Ну и, соответственно, найти, еще какого... найти и огранить еще одного интересного эксперта, который уже за полторы недели работы с нами, станет видимым, понятным и привлекательным для клиента. Обнимаю вас, с вами была Ольга Ашпина, готова заканчивать эфир и заканчивать трансляции. Всем пока-пока.